9 мая Россия отметила 73-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Город Полярный, который часто называют колыбелью Северного флота, разумеется, не мог не принять участие в праздничных мероприятиях. 8 мая жители города вышли на улицы, чтобы принять участие во всероссийской акции «Бессмертный полк». Участники акции вместе с портретами своих родственников, благодаря усилиям которых была завоевана эта нелегкая победа, прошли организованной колонной от здания администрации до площади памяти недалеко от Губы Кислая. Победный а гром салютов вашу честь, Бессмертны в памяти людской остались, Святой была фашистом ваша месть, Вернуться с той войны не всем досталось. Бессмертный полк опять в строю, Нам не забыть о той войне далекой, Вы не щадили в битве жизнь свою, И уходили в вечность вы до срока. Дорогие полярницы, сегодня мы с вами принимаем участие в таком замечательном мероприятии, которое в 2011 году в Томске началось как инициативная акция, а в настоящие дни приобрело уровень международного движения в память погибших в годы Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, под названием «Бессмертный полк». Очень традиционно, что то мероприятие проводится в городе воинской славы, в городе полярном, в городе воине, который принял активное участие в добывании победы на северных рубежах нашей Родины. Вы можете посмотреть, сколько участников этого замечательного движения сегодня пришло чтобы почтить память родных и близких, отдавших своей жизни для достижения этой тяжелой и такой долгожданной победы, которые принимали активное участие в созидании, разрушенной практически дотла нашей страны. И глядя на вас, глядя на такое большое количество молодежи, принимающих участие, в этом движении. У меня в сердце есть уверенность, что не получится никому перекроить историю, перевернуть все с ног на голову, умолить роль советского народа, советских граждан в достижении победы над нацизмом. И участие и память этих людей не позволит Вновь развиться это язве под названием «Война» и военнослужащие Кольской флотилии, я уверен, сделают все, чтобы эти страшные дни больше никогда не повторились. Спасибо. На следующий день праздничные мероприятия состоялись на площади Победы у стелы города воинской славы. Множество зрителей пришло посмотреть на парад войск Северного флота, а впервые в этом году в Полярном состоялся парад военной техники. Также с вас завершились праздничным салютом, после которого на площади состоялось уличное гуляние. Сотрудниками городского центра культуры «Север» и филиала гражданского и патриотического воспитания молодежи был организован праздничный концерт. Для всех желающих на площади работала полевая кухня. «Смирно!» Равнение налево! Равнение налево! однократно и успешно выполняли задачи походов и мероприятий боевой подготовки в морской зоне. Признан лучшим экипажем ГУМЭ в выполнения задач боевой службы в 2017 году. В парадном строю воины Гвардейского, Невско-Берлинского, Краснестаменного, Ордена Пленина, Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого, Зенитного ракетного полка, под командованием Гвардии послаковника Алексея Петровича. Божественным маршем проходит группа моряков отряда официального назначения. Подводных бойцов ведет командир отряда, капитан второго ранга Виктор Александр Витальевич. Боевая группа отряда принимает участие в дальних походах, боевых службах, в кораблях, влотах, в по в деятельности. В пожестном строю управления отдельного дивизиона. В строй ведет начальник центра капитан 2-го ранга Вчаров, Валерий Анатольевич. Торжественно проходит парад расчет в узла связи. Ведет в строй командир части капитан 2 ранга «Струганов» Владислав Анатольевич. Моряки-связисты решают боевые задачи по обеспечению сил, сколько оплатили наежной связи. Далее следует манослужащий филиал арсенала культурного хранения в голове строя начальник филиала капитан первого ранга Манфета Сергей Урабаевич. Специалисты части не раз доказывают, что в качестве ненадежной подготовки оружия зависит успех и учебного и реального морского сражения. Разных женщины в воно слушает. Ведет расчет Сашителям Затьян и Екатерина Алексеевна. Женщины наравне с мужчинами выполняют задачи на боевой подготовки несут вахты и дежурства, на ясной защите и все уже И уже второй год подряд прилагает прохождение разных строев. Плотный отъяс участников молодежного патриотического движения и армии Поляна. Ребята великолепно показали себя за последний год и получили множество операции. колоннами парад продолжает колонна военной техники. Боевых машин в поисках владеления разного стиль Северного флота. Восставляет прохождение механизированной колонны. Командир 536-й береговой ракеты Гевалев. Полковник и захот Юрий Владимирович. Ой, болеет.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 Пятьсот тридцать шестая. мы скажем героям Отечества слава слава слава. слава! слава! слава! Много в России есть городов! Нам же особенно дорог! Тот, что стоит у морских берегов. Воинской славы город! So we DimaTorzok